Время гнёт к земле Как, почему, упрямо ну, тянет с неба И тут не там, и еще, и только небо So